Друзья, всем привет! Сегодня с своем видео я расскажу, как Windows 11, Windows 10 или Windows 7 узнать время перезагрузки компьютера. Открываем браузер, вводим ссылочку, которую я оставлю в описании. Это ссылка на мою группу ВКонтакте. Можете также подписаться, буду вам благодарен. Итак, здесь есть у меня файлики. Нас интересует файл pk startup Time. Мы его скачиваем, текстовый файлик открываем и у нас здесь лежит скрипт нажимаем файл сохранить как э, тип файла выбираем все файлы и в конце имя файла дописываем в нажимаем сохранить и у нас появляется второй файлок pk startup time vbs скрипт который нас будет интересовать переносим его на виртуальную машину запускаем его. У нас спрашивает, то рестарт компьютер, то есть перезагрузить компьютер. Да, нет. Нажимаем перезагрузить. У нас пошла перезагрузка. Windows 10 загрузился и выскочил у нас окошко Restart Time 57 секунд. Вот таким нехитрым способом можно узнать время перезагрузки компьютера. Друзья, если вам Понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забываем писать комментарии. Всем пока!